Для выступления о прогнозе социально-экономического развития городского округа мытищина на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов предоставляется первому заместителю главы администрации Мытищинского муниципального района чуракову андрею анатольевичу андрей добрый вечер уважаемый Сергей, уважаемые участники сегодняшнего собрания хочу представить прогноз социально-экономического развития Пока еще Мытищенского района, но уже совсем в скорой перспективе городского округа Мытищи, на 2016 и на период 2018 год. Пятый год прогноз разрабатывается с применением регионального сегмента автоматизированной информационной аналитической системы, позволяющей избежать не только технических и математических ошибок, но и предупредить не.. Верные управленческие решения. Вначале хочу обратить внимание на то, что если анализировать ситуацию в Подмосковье, по всем наиболее важным отраслям экономики, то можно проследить четкую тенденцию стабильности на нашей территории, нашего района, а по ключевым позициям небольшой рост. Перейдем непосредственно к прогнозу. Средний прогноз состоит из 16 разделов, отражающих состояние и перспективу основополагающих отраслей экономики и социальной сферы. Развитие промышленного сектора экономики характеризуется ежегодным ростом физических объемов выпуска продукции. Основу данной отрасли составляют предприятия обрабатывающего производства, на долю которых приходится три четверти всей отгруженной продукции. Число наиболее значимых системообразующих предприятий, так мы их называем в своих отраслях, большинство руководителей, кстати говоря, здесь присутствуют у нас, относятся метровагонмаш, Матичинский машиностроительный завод, приборостроительный, Таркет, специальные системы технологий, Московская пивоваренная компания, Перловский завод энергетического оборудования, Тернополимер, ну и многие другие. Вместе с тем, за 10 месяцев 2015 года объем отгруженных товаров собственного производства не выдержал заданных темпов. Объем отгруженных товаров собственного производства снизился к, по отношению к 2014 году почти на 8% и составил 78 миллиардов рублей. Спад производства в текущем году связан прежде всего с изменением портфеля заказов на 2015 год метровагонмаш, руководство которого в принципе, приняло все усилия для обеспечения загрузки и максимального сохранения работников. И в 2015 году за счет привлечения новых заказов соответственно уже с четвертого квартала производство работает в режиме нормальной загрузки. В целом погоду ожидается увеличение объема отгрузки промышленной продукции до 101 миллиарда рублей. На среднесрочную перспективу промышленная продукция прогнозируется с приростом от 3 до 10 процентов в зависимости от отрасли. В экономической системе Матичинского района позиция малого предпринимательства ежегодно создается от 700 до 900 новых субъектов малого бизнеса с началом текущего года зарегистрировано в производственной сфере 58 юридических лиц по оценке 2015 года до конца года на территории накич будет зарегистрировано 9660 субъектов малого предпринимательства. Объем налоговых отчислений от субъектов малого бизнеса за 2004 год составил 758 миллионов рублей. По оценке текущего года он составит 842 миллиона рублей, что на 11% больше к предыдущему периоду. Доля среднесписочной численности работников, имеется в виду, в э, малом бизнесе превысила 32% от общей численности с уровнем средней заработной платы 29% с небольшим тысяч рублей. Конечно, она еще пока э, не та, которая в среднем э, по э, району. Ну, для сравнения скажу, что крупные и средние предприятия сегодня мы э, э, ст, значит, оцениваем 46 э, 777 рублей. Ну и соответственно. Э, Малому бизнесу пока еще есть куда стремиться. Оборот организации малого и среднего предпринимательства в 2015 году оценивается в 153 миллиарда рублей или 30% от общего оборота по полному кругу организации. Это как раз практически выполнение той задачи, которую нам сегодня ставят губернаторы правительства Московской области. У субъектов предпринимательства размещено муниципального заказа на сумму 313 миллионов рублей. Это составляет 20% от общего объема. Также этот показатель мы выполняем. Характер развития экономики, экономики в значительной степени определяется объемами и видами капитальных вложений. До конца года объем инвестиций составит 32 миллиарда рублей с дальнейшим приростом в объеме 1-2 миллиарда ежегодно. В 2015 году в районе введены в эксплуатацию новые социальные объекты, это два детских сада, это новое здание корпус российского университета кооперации крытый каток в Пирогово до конца года планируется ввести в эксплуатацию еще три детских сада емкостью 385 мест центр боевых институт, которые который расположен на улице Сирикатный а также в следующем году планируется продолжить ввод социальных объектов школы в 16 микрорайоне четырех детских садов садов разных микрорайонов и в том числе опять же мебельная фабрика в деревне Сухарево, а в результате мы э, вот этой работы уже фактически, фактически э, ликвидировали э, очередность детские сады от 3 до 7 лет и э, сегодня стоит первостепенная задача это сокращение количества учащихся во вторую смену в прогнозном периоде из крупных инвестиционных проектов э, в расчеты заложены реконструкция автомобильной дороги э, Москва э, Дмитров Дубна строительство реконструкция транспортных развязок по улице Благовещенская, юбилейная, Троицкая. Производственные корпуса, новые здания ⁇ это ССТ, значит, Европарк 2005, который находится в Вешках. Реконструкция зданий, социальных объектов, как я уже сказал, это 19-я школа, 12-я школа, 16-м микрорайоне новая школа, также ряд других объектов. Спортивные объекты хочу перечислить. Для примера это спорткомплекс «Дружба», строительство стадиона в 25 микрорайоне, место Шараповского карьера имеется в виду, реконструкция стадиона «Труд», обустройство велосипедных дорожек вдоль берегов Яуза, а также фок и в селе Марфина Размер инвестируемого капитала в немалой степени зависит от результирующих показателя, то есть прибыли. По нашим оценкам, в целом по году прибыль составит почти 45 миллиардов рублей, и в соответствии с прогнозом ожидается ежегодный прирост от 3,5 до 5% по этому показателю. Наличие финансового ресурса позволяет руководителям организации капитализировать часть полученной прибыли посредством расширения, модернизации и диверсификации производств. Это в свою очередь положительно отражается и на состоянии рынка труда. Всего до конца 2005 года будет создано более 2400 новых рабочих мест. В ежегодном прогнозе данный показатель будет выдержан. Работодателям заявлена практически потребность 1140 работников, из которых по рабочим профессиям будет 761 вакансия. Среднесписочная численность работников, занятых в отраслях экономики социальной сферы до конца года возрастет до 127 тысяч человек, а к 2018 году до 136 тысяч человек. Улучшение ситуации на рынке труда и на, фонде, на фоне роста производства положительно сказалось на показатели заработной платы. Темп просто средней заработной платы хоть и не высок, он э, по средним организациям составляет э, 101,6%. И вот на сегодняшний день этот показатель 4, 44 870 44 рубля, но, как я уже сказал, э, к концу года этот показатель будет 46 940 рублей. С ежегодным ростом по средне, э, на среднесрочный прогноз от э, 2,6 до 10%. Увеличение заработной платы и социальных выплат обеспечили устойчивый рост спроса населения и, соответственно, оборота розничной торговли и услуг. Сформировавшийся в районе потребительский рынок имеет стабильный характер развития с высокой степенью насыщенности ассортимента, развитой сетью предприятий торговли, сферы услуг их территориальной доступностью для населения. К концу года розничный товарооборот увеличится до 191 до, до миллиарда рублей. Значительная доля товарооборота, почти 58%, проходит через гипермаркеты, их у нас достаточно много. На территории района интенсивно развивается на сегодняшний день рынок автомобильных, торгово-технических центров, доля продаж которых составляет более 17% всего розничного оборота. Вместе с тем не остается без должного внимания и сети объектов шаговой доступности для города. Для наших граждан это как раз малый бизнес. Высокие темпы развития рассматриваемого сектора экономики прогнозируются и в перспективе. Уважаемые товарищи, я достаточно кратко в тезисах постарался изложить основные разделы прогноза социально-экономического развития. Ну и собственно выражаю надежду на то, что они будут реализованы. Теперь несколько слов о муниципальных программах. С 2015 года мы перешли на программный метод формирования бюджета, реализуя положение 179 статьи бюджетного кодекса. В текущем году в районе реализуется 17 муниципальных программ с общим объемом финансирования 9 миллиардов 272 миллиона. На 2016 год с учетом новых требований утверждено 22 муниципальные программы, в том числе 27 под программ с общим объемом финансирования. 12 миллиардов 778 миллионов рублей. В структуре первоначального финансового обеспечения муниципальных программ 42% занимают средства нашего бюджета, это 5,4 миллиарда. Ну и соответственно 38,8% это средства Московской области, то есть 5 миллиардов рублей. Наши программы разработаны в соответствии с перечнем государственных программ Московской области. Эффективность реализации мероприятий программы оценилась целевым показателем в соответствии с указанием с президента Российской Федерации, программными обращениями губернатора Московской области, а также государственными программами Московской области, которые согласовывались с центральными исполнительными органами государственной власти. Всего утверждено 406 показателей. Утвержденные муниципальные программы имеют, безусловно, выраженную социальную направленность. Кратко перечислю, буквально, на реализацию мероприятий программы развития образования будет направлено 5 миллиардов 251 пятьдесят миллион бюджетных средств 762 миллиона рублей использованы по программе спорт на 8 увеличивается чем относительно предыдущего года программные мероприятия по программе развития культуры финансирование мероприятий муниципальной программы жилище на 2016-2020 год составляет 61 миллион, что позволит обеспечить 10 детей-сирот жильем. Объем финансирования по программе «Социальная защита» В следующем году составит 142 миллиона рублей и на реализацию комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Это программа безопасность, будет с половиной миллиона рублей бюджетных средств. Ну, собственно, вот на слайдах. Видно, что есть целый ряд программ с конкретными цифрами, я их все перечислять не буду. Скажу только, что у нас в бюджете округа предусмотрено три новых выделенных так сказать, отдельных программы. Это молодое поколение с объемом финансирования 69 миллионов, развитие информационно технологий 40 миллионов и благоустройство 665 миллионов. И отмечу еще программу с длинным названием, это программа по многофункциональным центрам на 54 миллиона. Вот таковы основные параметры основного нашего экономического документа до 2018 года. В нем, собственно, перспективы на ближайший период, то, к чему мы будем стремиться и э, каких результатов будем достигать. У меня все.